Привет! Сегодня будет интересная сказка. Она называется «Федорина горе». Написал ее Корней Иванович Чуйковский. Устраивайся поудобнее, слушай. Скачет сито по полям, а корыто по лугам. За лопатую метла вдоль по улице пошла. Топоры-то, топоры, так и сыплется с горы.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 И кастрюля на набегу, Закричала утюгу. Я бегу, бегу, бегу, Удержаться не могу. Вот и чайник за кофейником бежит, Тараторит, тараторит, Три бежит. Утюги бегут, покрякивают, Через луши, через лужи перескакивают. А за ними блются-блются, ля, -ля, дзи -ля, -ля.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 А за ними вдоль забора скачет бабушка Федора. «Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой, воротитеся домой!» Но ответила корыта на федору сердито. И сказала кочерка, «Я, Федорий не слуга!» А фарфоровые блюдца над Федорой смеются. «Никогда мы, никогда не воротимся сюда!»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 Но тарелки вьются-вьются, А Федоре не дается. Лучше в поле пропадем, А к Федоре не пойдем. Мимо курица бежала И посуду увидала. Кут куда? Кут куда? Вы откуда и куда?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 А посуда вперед и вперед, По полям, по болотам идет. И чайник сказал утюгу, Я дальше идти не могу. И заплакали блюдца, Не лучше вернуться. И зарыдала корыта, Увы, я разбита. Но блюдо сказала, Гляди,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 Выпадите-ка мытые домой, Я водой вас умою ключевой, Я почищу вас песочком, Окачу вас кипяточком, И вы будете опять словно солнышко сиять. А поганых тараканов я повыведу, Прусаков и пауков я повымету. Долго-долго целовала И ласкала их она, Поливала, умывала,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 А на белой табуреточке, да на вышитой салфеточке, Самоварище стоит, словно жар горит, и пыхтит, и на бабу поглядывает. Я Федорушку прощаю, сладким чаем угощаю. Кушай, кушай, Федоры Егоровны. Вот и сказочки конец. А кто слушал, молодец. Ребята, читайте побольше книг. Пока.